Всем привет, друзья. Мы да собираемся пойдем. в сады, э, то есть на фазунга. У <смех> меня дети с ума сходят. Как паварбанк. Че, хорошо, да, хорошо дышать-то? <смех> так заряжается она? Да. Не включён уже? Все включенное. Красная Ты увидишь красный у тебя. Будет. горит. Так подожди, а зарядка-то уходит у нас. Снимает, что ли? Она? Нет. Не снимает? Может, снимает? Может быть. Ну что делаете-то? Давайте сломаем. Давай. Это, ну, чё, Это... Шути, что Мам, завязь, А все да? У нас Андрей. <свят> у нас <свят> Андрей говорит, выходи, я в теплице копаю. Пришли мы в огород. Пошли, говорит, у тебя гости приехали. Я говорю, кто такие? Издалека привез, говорит, с города <соснан> Липецка. <соснан> вот у нас гостья приехала, видите, побудка. На мотоблоке привез ее. <соснан> Сейчас перекапай. Вот ты, порося. Вот теплица. Вот видите, вот бабушка. Ходит, Ходить-то ничего, Нагата? Больно, да? Лопухи иди, надо собрать. Где сейчас? Это масло. Ма масло? Масло. Мазь. Завтра масло бежит. Огуро смотрит, пришла. Вот моя, пока глаза видит. Потом еще глаза там не видит. Викторию вот сюда посадила. Виктория, тоже кишандаша. Викторий? А, на грядку на эту. Вот, Слипецка, бабушку показываю. Привезли сдалека, говорит, привез. Короче, тебе женщина звонила. Позвони. Бабушка. Все расследует, обследует, весь огород, все трогает, все нюхает. Короче, ну огородная душа у нее тоже, она привыкшая mm -hmm. к огороду. Mm -hmm. Не ной, как его зовут? Mm -hmm. Как его зовут? Вася Ася. Грузин. Вася Грузин. Муся, есть муся. Ага, тебя мыть надо, умыть. Мороженое даешь и умыть. Ну мокувай. Её нога очень болит, не может. Не знаю, куда она ступила. Не может вообще с ногой. Дома холодно. Дома у нас холодно. И я ей сказала, выйди на улицу, на улице сегодня потеплее. Не намного, но все равно теплее, чем дома. А то она под не лежит, мерзнет. И она у меня ходит. Движение это жизнь, я говорю. Я ее не заставляю, она потом встает своими силами одевается сама и вышла а меня хоть слушается ладно лежать не даю чтобы двигалась а то и ляжешь и потом не встанешь сами знаете тем более года 83 года платки на колени завязала ну мат Ты модель все, молодец. Ладно, оценила, Ладно. оценила на 5 нас. Это... Сейчас, сегодня сделаем. Сажать я уже привезла ведь всю рассаду. Тачеваш, ты на... Кондушна, помидором, чела кондейна, шандаш конечно. Ты выношу а что? Спрашивает, что будете делать? Сажать, говорю, сегодня, сейчас будем. Я досадила в теплицу помидоры, посадила. Они у меня нынче средние такие. Ну, а, короче, посадила, ну вот, в принципе, друзья, вот помидоры, я их пересажу, два ряда здесь пойдет только, здесь ряд, а, с краю посадила горький перец, со сладким нельзя его сажать, так как он может, это, переопыление сделать и сладкий перец в горький вот. Ага. Меня не слушает, только папа слушает. Сразу, с полуслова, аха. Да? Тебе, тебе что, жарко стало? Обалдеть. Ну ладно, сиди. Что? Иди сюда. Да. Там грязно. Там. Здесь вот, тоже да, как там, после пойду. дождя все капает. Иди. Иди, сырая будешь. Копай, все, нет дождей. Ну и хорошо стало. Что, будем варить-то, да? Ну кофту. Конечно. Он просто там цело. Варить-то будем, смотреть все прошло. Да, а, mm -hmm. Ну все, друзья. Я посадила здесь цветочки, герань посадила, которую мне Танюшка дала. Затем. По углам там цветы росли, я их сюда посадила, чтобы пусть красиво разрастается здесь. Затем здесь прорыхлила вельки, вылезли, которые в том году посадила, вы помните, наверное. Давайте покажу теплицу, полила все. Вот моя тепличка. Это огурцы, эта сторона, здесь перец. Это капуста. Как раз она подрастет. И мы ее посадим. Уже все. Ее можно будет высаживать через несколько дней. Затем огурцы. Это у меня на улицу уже пойдут они. Рассада. Цветы. Кабачки. А тыква. Астры. Ну и все. Вот. Короче, так рассадила. Культурно. Ну все, друзья. Ну все, друзья. На этом мы с вами попрощаемся. Всем пока-пока. До новых встреч. Кто не подписан на наш канал, подписываемся обязательно. Ставим лайки. Не забываем ставить лайки. И оставляем комментарии. Не забываем ставить лайки. У нас вы поможете мне продвинуть канал. Все, пока-пока. По скриптам, друзья, рассадила Викторию, Андрей помог перекопать. Земелька вообще замечательная, мягкая, как раз после дождя. Ее осенью никак не сможешь посадить, так как она до глубокой осени дает ягоды. Ну и больно-то не перерастается, лучше весной. Это Этот сорт мне очень нравится, очень хороший, очень крупный, ну дай бог, чтобы росло. Ну и там вот грядка. А здесь будем перепахивать все полностью. Всем привет, друзья! Сегодня подарила козочку и решила блины испечь. Блины из той муки, которую нам дали в школе. Тесто у меня на дрожжевой основе. То есть будут печь оладушки. Закинула 3 яйца. Нам вполне хватит здесь. Затем... Сахар, соль, как всегда, ну и молоко. Вот и все. А сейчас грею сковородку и начинаю жарить. Андрей тушит картошку. Картошка с этим. С тушенкой. Домашняя тушенка. Утка. Я ее выключу, наверное. Уже все. Так, начинаем жарить длины. Так-то тесто поспело. Оно поднялось в два раза больше. Стало. Девчонки меня ждут. Мама, когда блины пожаришь, говорят, эх, на плиту. Надо подвинуть. Девчонки. Что вы делаете, девчонки? Рисуем на книге прям, да? Девчонки. Что пишете-то? А Минки, сколько раз волосы не собирает, она вечно убирает у нас. Девчонки. Да? А ты у меня разноцветные бантики вообще напялила, да? Так, вот решила сделать такие большие блины. Чтобы не стоять, так вот. Должны поросенка привести, некогда стоять. Так, они должны. Так, я сегодня настирала белья, там куча, короче. Четыре веревки, чуть-чуть покапала. Ну, сейчас обветрится и занесу домой. Сейчас пожарю всю красоту эту. И все. Там сгущенку переливаю детишкам, банку вымала под молоко, вот сгущеночка, она выливается у меня потихонечку, не спеша. И буду с блинами кушать сейчас.